на две дистанции. Я первый ультрамарафонец на дистанции московского марафона, я так думаю. Никто не получал до медаль еще. Мы <социт> <социт> <социт> а, <социт> Вот план дистанции московского марафона. Не знаю, насколько хорошо все это видно, но те, кто бегут, они знают. Старт. Десяточники пробегают вот здесь. Вот. Финишируется через одну и ту же рамку. И, собственно говоря, отсюда была идея пробежать десятку и потом раз-раз-раз умчаться раз, раз на трассу 52 километра 5 часов меня спрашивают как как мне пришла такая идея честно говоря я уже даже и э, не вспомню но по м, почте я увидел что информация о регистрации мне пришла одновременно с дистанции на 1042 и километра значит решение в тот момент был уже созревшее, и это был февраль месяц. Значит, в феврале месяце я уже четко понимал, что буду бежать две дистанции. На самом деле я почему-то подумал, что сначала я зарегистрировался на 42, а потом на 10. Я планировал зарегистрировать две дистанции под одним аккаунтом, и это не получилось. То есть мне пришлось завести второй аккаунт, где я указал другой номер телефона, другую почту, но все свои данные правильные и даже прикрепил туда ту же самую аватарку. В результате я получил Хронометраж на два своих телефона СМС. Вот СМС от московского марафона на дистанции на 10 километров. И вот результат на марафоне. Вот, собственно говоря, все рядышком. Одним из фактов, который подтолкнул меня к этой идее, было то, что в прошлом году, стартовав в последнем кластере, наш старт был относительно общего старта, состоялся позднее минут где-то на 20-25. Ну и понятно, толпа медленно-медленно шла. Ну а дальше был, была грубая прикидка. Если десятку бежать за час, а стартовать не последним, а первым, то ты пересечешь финишную черту примерно через полчаса, как убежал хвост. Но полчаса на марафоне догнать было... Это вполне реально, если учесть, что прошлый марафон я бежал за 5 часов, а сейчас я приблизился к четырем, это означает, что мое время было бы э, относительно старта, четыре минут, пять часов должен я был как-то вот вписаться в это. Во всем мероприятии, пять, ну в шесть точно, в шесть точно. И, собственно говоря, вот от этой легкой мысли я начал планировать все остальные действия. Вот они мои расчеты. Мне пришлось вспомнить физику, чтобы прикинуть, насколько осуществимая моя идея. Значит, считаем, что старт остается в 0-0 минут, а кластер, в который я записался, должен был стартовать через 10 минут. Я записал на десятки, я записался во второй кластер от начала, это там где-то на 30-40 минут. Понятно, что я так не бегаю, но это было более реальное время, чем записываться во второй кластер на марафоне, понимаешь, что это вообще недостижимый для меня результат. И на марафоне я описался в последний кластер. Это теоретически могло сыграть со мной злую шутку, потому что кластеры разделили. Но я об этом не знал, когда регистрировался. Я... Вот так вот был организован пропускной режим. Вот был кластер для тех, кто бежит 10 километров, и отдельный вход, и их кластеры. А вот кластеры для тех, кто бежит 42 километра. Отдельный вход и дорожка, которая так занимала, наверное, минут 30 примерно. Я сходил с предпосылки, что десяточники и марафонцы стартуют одновременно. Поэтому все расчеты даны, исходя из предпосылки, что старт будет общий. Но это сразделение с кластерами не сильно повлияло на исполнение моего плана, поскольку основным фактором, который мне помешал, это было то, что вещи мои на досмотре не положили обратно в сумку или я сумку забрал, не дождавшись, когда положат вещи. Теперь уже, собственно говоря, это не важно, потому что все получилось. но Дали старт. Через 10 минут стартую я, и через 20 минут стартует последний кластер. того вот Дельта заставляет 10 минут. Отсечка марафона 6 часов, это скорость примерно 7 километров в час. Таким образом, как, когда я Пробежал бы 10 километров, то я отставал бы, я их преодолел бы за один час я отставал бы от последнего на 7 километров. То есть, в чем идея? Значит, я бегу 10 километров со скоростью 10 километров в час и оказываюсь в этой точке, но за это время в последнем марафоне со скоростью 7 километров в час успевает добежать вот до 7-километровой отметки. И когда я стартую, меня отделяет всего 7 километров от последнего марафонца. Такая была предпосылочка. Этими 10 минутами можно было пренебречь или взять их в резерв, ну, потому что 10 минут 1 6 часа, это 7-8 километров он бы пробежал. Я делаю этой скорости 10 км в час, Как бы, считая, что разогрев... Небольшое на 10 км -мм дистанции И никуда не торопимся Что дальше? Какие исходные данные у меня были? Отставание на 7 километров. В какой-то точке мы как два поезда Должны были встретиться Это время Т Я за это время пройду со скоростью Считаем опять 10 км в час Я бегу, никуда не торопясь Причем со скоростью 10 км в час Я должен пройти марафон За 4 часа там, и сколько-то минут То есть Это достаточно Неплохая скорость Итак, за время Т я пройду 10Т километров, а последний пройдет со скоростью 7 километров в час, 7Т плюс 7 километров. Итак, этот километраж будет одинаковый. Дальше система уравнений, которая взорвала мой нос 10Т равно 7Т плюс 7, 3Т равно 7Т равно 2,5 часа. И вот тут я охренел. Ну, то есть я реально, когда это посчитал, я ужаснулся, потому что понял, что... При лучшем раскладе я через два с половиной часа догоню последнего марафонца. Но со скоростью 10 км в час это будет 25 километр. То есть 25 километров дистанции мне придется бежать в гордом одиночестве. И я понимаю, что это означает, что за два с половиной часа перестанут работать пункты питания. Ну, круто, конечно. Туалеты свободные. Никого нет, ни машин, ни бегунов. Все сейчас сворачиваются уже. Но мне надо догонять, догонять, догонять. Трассу, возможно, начнут открывать. Переживал я, что трассу не запомню, но тут разметочка есть синяя, и поэтому мне хорошо. А вот с движением я угадал. Уже запустили машины, и поэтому плохо. Но если бы меня не подвели с вами вещами, то я бы, в общем, все четко бы сделал. Два момента я потерял Это вещи И изменения по кластерам Последние что ли? Да 20 км позади Из них 9 марафонских То есть вот у меня 32 километра осталось Движение открыли И конечно очень Тяжело сейчас бежать Потому что дороги не перекрыты Надо ждать светофоров Ой Вот так вот все время, когда планируешь, что-нибудь вмешивается. Поэтому нужно все потенциальные факторы риска планирования, управления, проектами учитывать. Ну как, нет, был бы поддельный переход, перешел бы. Пешки для дрожа уже начнут сворачиваться. Два момента. Первый так и думал, что разберут фиксацию. И второе, останусь без воды. Не совсем. Там еще дедушка бежит, немец. Сворачиваться. Собственно говоря. Так оно и было. Это... Ура! Я попал на перекрытую часть. Сейчас будет легче, но хотя тут уже все убирают. Было. Это понимание того, что я буду отставать очень сильно, продавало мне определенные силы и адреналин в кровь. И все сложилось по этому плану, но и за форс мажором потому что стартовало гораздо позже. Если бы я стартовал по плану потому как я запланировал, то мое отставание было бы меньше, я бы уже на 15 километре, бы, наверное, догнал бы хвост, а так я реально догнал его на 25 километре, ну, первого Итак, где, где я должен был встретиться? Должен был я встретиться вот здесь, вот, на 25 километре дистанции а В реальности что произошло? В реальности произошло, что вот где-то здесь на 20-21 километре по гармину, а гармин у меня прибавил то есть реально где-то вот здесь я встретил немца Наоборот, на оборотной стороне я встретил еще одного бегуна. Вот на этом мосту я встретил Александра, кажется, его звали. Вот по Ну первого, первого последнего марафонца я догнал на 21-м. Это был немец, дедушка 78 лет, который очень медленно бежал, дал мне интервью в камеру. И молодец он просто. Но после него еще 4 километра я шел за реально последними марафонцами. Напомню, что одним из препятствий было после финиша 10 километров плавникой уйти на марафон и вот тут оказалось, что все было перекрыто и мне пришлось перелезать через забор я предвидел этот риск и понимал, что ну, никак не могу его обойти В общем, понял, что буду решать по месту по месту оказалось э -э, перелезать через забор единственный, единственный выход был ну я с этим, в общем-то, справился препятствие как, блин, пройти здесь, где дырка есть? Я не понимаю, придется перелезать? Полезем по этому забору, а что делать? Других вариантов у меня нет. Ну, естественно, всем интересно, чем эта эпопея закончилась. Я уложился в 5 часов, то есть две дистанции я пробежал быстрее, чем за 5 часов. Очень быстро на эти результаты отреагировал топ-атлет и показал их результаты. К сожалению, этот прекрасный сервис закрылся, мне очень жалко. А потом началось самое интересное. После предварительных результатов, опубликования предварительных результатов, мой результат на марафоне, на марафонской дистанции, был дисквалифицирован. Я об этом узнал совершенно случайно, когда рассказал о том, что я пробежал обе дистанции в соцсетях, и мне сказали, что авторотового результата нет. Я полез в протокол и действительно вижу, что пропал из них. Написал письмо организаторам, с чем связана дисквалификация? умолялась слезно оставить меня, потому что с моими результатами, конечно, я не претендую на призовые места. И это было просто, вот как факт, очень приятно бы зафиксировать, что да, по двум дистанциям у меня есть результат. Но, но главный судья был неумолим, и меня дисквалифицировали по показателю «старт» позже закрытия старта». То есть, на марафонскую дистанцию я выбежал после того, как официальный старт, стартовое окно было уже закрыто, и, соответственно, вот по этому признаку, согласно положению, мой результат был дис дисквалифицирован. Я, честно говоря, не огорчился, потому что был готов к этому, к тому, что мне что-то могут не зачесть, и меня порадовало то, что дисквалификация прошла, ну, не потому что я там контрольной точки не прошел или еще что-то, а именно то, что я стартовал после закрытия стартовой линии. Ну, может быть, какая -то... Соответственно, если вдруг решите повторить такое, вы должны понимать, что вы можете остаться без результата. И сейчас я понимаю, что если бы я выбежал вовремя вместе с марафонцами, то я мог лишиться обоих результатов, обеих, обоих результатов, потому что тогда бы я стартовал на десятке раньше, чем открытие старта десятки, вот, и меня могли квалифицировать и десятки. А на марафоне меня бы дисквалифицировали за то, что я позже. Соответственно, марафонской дистанции. Вот такая была бы интересная ситуация. И в этом 2017 году посмотрите на схему внимательно старты 10 км-42 км в разных местах. Это не мешает повторить этот результат, но тогда нужно четко идти сначала прям сразу туда, где стартует. Бегуны на дистанции 10 километров. Удачи вам, если вы решите пробежать две дистанции на московском марафоне, но сильно не хулиганьте. С вами был Олег Факеев.